Всем привет! Это Маш Смолд, и я рада представить свою внеочередную новинку такой вот столик прикроватный, ну или журнальный скорее, чем прикроватный. Он сделан в моем стиле стрингарта, то есть основание сделано из металлических водопроводных труб. Столешница сделана из сосны, вручную, мною состаренной. Сейчас покажу. Это я работала на топором, наждачками. Потом покрасила морилкой. А, точ, потом покрасила, точнее покрыла грунтовкой. И покрыла лаком несколько слоев. Вот, растворим. Вот, ну и потом как всегда, в общем-то, во всех моих картинах... Сейчас моя собака тут еще влияет, как всегда. Ну и как всегда в своих картинах я вбила гвозди по образу и подобию остальных картин предыдущих. И намотала нитку. В данном конкретном случае я использовала два цвета ниток, белые и черные, так как столешница... У нас темная, но мне нужно было для объема использовать две. Иначе не получилось бы, если бы я использовала только белую, но ну, не получилось бы такого эффекта. Поэтому я использовала две Это в новинку для меня. Но по-моему получилось весьма неплохо. Стопроцентная вот, ручная работа. А также а, здесь использовано 8-миллиметровое стекло. Он полностью это полноценный стол, то есть это не декоративный, это не картина, это именно конкретно стол. Единственное отличие, что внутри спрятано такое вот интересное произведение искусства. Не побоюсь этого слова. Также стекло приклеено на ультрафиолетовый клей. И, в общем-то, держится намертво, сдерживает. Я не знаю, максимальную не хотелось проверять, как-то треснет стекло, но я думаю, оно не треснет, потому что 8 мм да и в общем полноценный журнальный столик подойдет в любой интерьер, но я больше, конечно, делаю его под лов, так как лов моя слабость. вот. Если вам нравятся мои работы. Подписывайтесь, лайкайте, мне приятно, и я буду дальше еще что-нибудь снимать для вас. Всем пока, до встреч, хорошего вечера.